Патриотизм часто перемешивают с военной историей историей крови и жертв. Живые властители прикрываются павшими, которые ничего не могут сказать. Когда детям будут рассказывать о гражданской войне, им скажут о том, что это не победа красных над белыми и зелеными, а общенациональная трагедия. Когда детям будут рассказывать о патриотизме на примере Великой Отечественной войны, им скажут о цене победы, об уничтоженных еще до начала войны командирах и военных специалистах, о пакте Молотова-Риббентропа, о смертельных ошибках Сталина, о миллионах до сих пор не найденных и непогребенных солдат, о победителях, сосланных после победы в концлагеря, об инвалидах, спрятанных в глуши, о детях войны, о многоэтажных домах на могильных рвах концлагерей. Им расскажут о миллионах доносов, о черных воронках, о тройках, о гулаге, о законах трех колосков, о смертной казни для детей с 12 лет. Это будет частью патриотизма? Этим тоже нужно будет гордиться? Или просто помнить, чтобы никогда больше можем повторить этот патриотизм? Детям расскажут о том, что для того, чтобы Гагарин полетел в космос, Королёв должен был чудом выжить в застенках. Детям расскажут об изгнании и возвращении Александра Исаевича Солженицына, о колымских рассказах Валама Тихоновича Шаламова, Детям расскажут об Андрее Дмитриевиче Сахареве, его ссылке, его восхождении, его смерти. Когда детям будут рассказывать о гибели шестой роты, им расскажут о причинах трагедии, о подлости и предательстве, о трусости и лжи, о тех, кто не понес никакой ответственности. Детям расскажут о Курске, о о том, что всем погибшим взрослым и детям было больно и страшно, но государство не смогло их спасти. Патриотично ли говорить о героях? И не сказать о том, что они жертвы. Когда детям будут рассказывать об истории республики Крым в 21 веке, им расскажут о вооруженном захвате парламента, о крымских татарах, о Донбассе, о засекреченных до сих пор в списках погибших на необъявленной продоубийственной войне, про их там нет, о несчастных пассажирах Боинга. Горькая правда о страданиях народа войдет в уроки государственного патриотизма. Почему патриотическое воспитание в нашей стране, в первую очередь, военно-патриотическое? Почему не мирно-патриотическое? Кого должен воспитать патриотизм, восхваляющий насилие и кровопролитие? К чему должны быть готовы дети, получившие такие уроки? Они должны быть готовы убивать лично. Мы хотим подготовить детей к войне или к миру. Мы хотим научить их ненавидеть и враждовать, или сострадать и любить. Нашей стране нужен патриотизм ненависти или патриотизм любви. Мы хотим научить детей ценить человеческую жизнь. И долго буду тем, любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век вославил я свободу и милость падшим призывал. Кто из российских правителей сегодня готов повторить эти слова за Александром Сергеевичем Пушкиным, кто из них, с толпов государственного патриотизма, готов положить жизнь на то, чтобы прекратить войны, установить свободу и мир? Признание, предание, прижизненного величия действующему правителю – это патриотизм или чинопочитание лесть? Любовь к родине не предполагает почитание государственных мифов и легенд. Если патриотизм учить по истории правящей в любой момент партии, то личная история человека и официальная история государства не совпадут.